Как определить, нужно ли вам делать что-то, если вы захотели что-то сделать? От, отвечаю, если у вас появилась хорошая идея, посмотрите когда вы задумаетесь о том сделать это или нет и посмотрите не рассказывая никому посмотрите как реагируют ваши близкие в случае если они начинают болеть нервничать психовать у вас появляется плохая семейная обстановка это говорит о том что нужно эту идею забыть и дальше ее не использовать в случае если наоборот у всех улыбка все счастливы это показывает что такую идею можно в жизнь направлять также Найдите самого несчастного человека, самого несчастного, а, которому, у которого все в жизни плохо получается, который бедный, которые или такого там подругу, которая похожа на вас, и скажите, у которой ничего не получается, которая вся в долгах, и скажите: я хочу открыть такой бизнес, как ты думаешь, пойдет у мне или нет? Если такая несчастная подруга скажет: да, сто процентов пойдет, не открывайте. А если скажет не ты что ничего не получится смело делайте почему потому что те знания которые у нее есть делает ее только беднее поэтому в случае если она скажет вам нет не нужно это будет говорить о том что сто это можно делать